Сейчас я зарабатываю более 1000 рублей каждый час. Как вы видите, деньги с нового инвестиционного проекта мне поступили. Плюс 1238 рублей. Выплата с проекта bitinvest.cash. Друзья, желаю всем удачи и денежного прилива. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» с вами, как всегда, Майами.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 Лично я в проект bitinvest.cash не раздумывая буду инвестировать 10 тысяч рублей. А через 24 часа я заработаю и выведу 30 тысяч рублей. Где 10 тысяч рублей это мой депозит, а 20 тысяч рублей это чистая прибыль. И выводить свою прибыль я смогу каждый час. Итак, давайте все по порядку. Это свеженький проект, который запустился сегодня буквально пару часов назад.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 Зарабатывать с вложениями мы будем на 9 тарифных планах. Первый тарифный план – 115%, второй – 130%, третий тарифный план – 150%, четвертый – 180%, пятый – 200%, шестой – 300%, седьмой – 400%, восьмой – 500%, девятый тарифный план 600 – 600% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Минимальная сумма вклада – 100 рублей. Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на шестой тарифный план, то есть 300% за 24 часа, и проинвестируйте так же, как и я, 10 тысяч рублей, то наша прибыль составит 30 тысяч рублей.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 Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Статистика компании bitinvest.cash Друзья, как и вами говорила, проект совершенно новый, он работает 0 дней. У участников на данный момент 214 человек. Проинвестировано более 100 тысяч рублей. Выплачено более 11 тысяч. Также мы видим последние депозиты, последние выплаты и топ рефералов. Друзья, также в этом проекте есть баунти-программа. Чтобы получить денежное вознаграждение, вам необходимо записать видеоролик о данном проекте, и вы получите за это бонус от 100 рублей до 10 тысяч рублей. Но ну, а я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы создать свой первый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Но ну, а я сейчас создам свой первый депозит. Захожу я на шестой тарифный план, то есть 300% за 24 часа. Инвестирую я 10 тысяч рублей в платежную систему, я выбираю ПР. Друзья, сейчас 10 тысяч рублей я переведу на данный Payr кошелек и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, я успешно перевела деньги. Давайте я перейду в свой личный кабинет. Ну вот, друзья, мой первый депозит на 10 тысяч рублей успешно создан. Сейчас я поставлю видео на паузу, пройдет ровный час и мы с вами проверим проект на платежеспособность. Друзья, прошел ровный час, по моему депозиту прошло одно начисление. Прибыль на данный момент у меня составляет 1250 рублей. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. В платежную систему я выбираю Payr, сумма для выплаты 1250 рублей. Перевод мой успешно завершен, моя заявка выполнена. Статус обработан. Давайте я перейду в свой ПР кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили. Плюс 1238 рублей. Выплата с проекта bitinvest.cache. Друзья, проект платит. Ну, на этом я с вами прощаюсь, так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи. Всем пока.